Я Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я посмотрела выложенное на YouTube ваше интервью, зашла на сайт, почитала мнение коллег о том, что и как вы делаете, говорите. Вот и судя по всему, что вы получаете большое удовольствие и от процесса, и от результата. Скажите, пожалуйста, о а чем вызван вообще ваш личный интерес к НКО? И с чего это началось? До или после назначения на пост генерального директора Фонда президентских грантов? Ну, интерес, конечно, был... Задолго до этого, то есть я еще в годы а, учебы, наверное, в школе <coughs> с этого все и началось. То есть я, у меня была сначала детская стенгазета, потом а, областная детская газета, потом а, такая была ас, а, астация молодых журналистов, и потом, как бы а, вот постепенно изучая работу некоммерческих организаций, мне стало интересно, и а, в конечном счете. Уже в студенческие годы я сам стал руководителем некоммерческой организации. Вы делали НКО собственными руками, организовывали проведение грантовых конкурсов, сейчас руководите фондом. А вообще, какую задачу вы перед собой ставите? Вот все-таки главное – это финансирование, поскольку вам эта проблема понятна, или, может быть, распространение опыта, или еще что-то? Ну, во-первых, задачу все-таки ставлю не я, а нам задачу президента, потому что мы фонд, который создан президентом, а президент – Довольно емко сформулировал цель деятельности фонда. Фонд должен создать условия для самореализации граждан, которые не безразличны к проблемам других. А, а это, разумеется, не только деньги. И просто раздача денег многие проблемы не решить. И самое главное, ведь вопрос в том, чтобы средства и работали эффективно. То есть, а это означает, что мы должны помочь, во-первых, сначала отобрать проекты, помочь правильно их структурировать. Потом, кроме финансовой поддержки, тогда, когда нужно содействовать тому, что у некоммерческой организации была и информационная поддержка, где-то консультационная, где-то, когда проект идет как-то не так, как запланирован, мы должны понять, почему он идет не так. То есть ведь зачастую это не от недобросовестности людей, а исходя из того, что, ну, во-первых, это для многих все-таки второе направление по отношению к основному. То есть есть какая-то практически полуволонтерская деятельность, то есть, есть какая-то основная работа у большинства людей, вовлеченных в сектор, и вот это второе направление, ну, на него не хватает времени иногда, там меняются немножко приоритеты. Потом ты просто пересчитал свои силы. То есть все, все это бывает, и для нас важно, чтобы все-таки дело это продолжалось, чтобы, чтобы люб, любая инициатива, она в конечном счете была реализована, если у людей что даже не получается, понять, в чем, в чем проблема. но и это один аспект. А второй аспект здесь же в условиях то, что деятельность некоммерческих организаций должна все-таки становиться более устойчивой. Поэтому фонд так организует свою работу, чтобы, чтобы все-таки... поэтому он подбирает партнеров, поэтому мы сейчас проводим какие-то конференции, поэтому мы консультируемся там с органами власти, чтобы деятельность некоммерческих организаций была более устойчивой. Это очень важно, потому что, ну вот представьте, проект, там он у нас в рамках сейчас первого конкурса была возможность до 18 месяцев подавать проекты, и были даже долгосрочные, до трех лет но все равно проект когда заканчивается, грантовое финансирование. Многие, кто получают его, они вот до этого момента ни о чем больше не думают. То есть они вот настолько заняты проектом, что вот как момент настает, и дальше, а что делать дальше? А вот если это была работа с больными детьми, с детьми-инвалидами, если это была защита бездомных животных, что дальше? Вот теперь денег нет, что, что будет происходить, если они не получили следующий грант, если, не нашли, если заранее не подготовились к этому моменту? Вот для нас важно, чтобы деятельность любая позитивная деятельность она продолжалась. Это такое накопление а, опыта происходило Ну, конечно, должно происходить накопление опыта и выявление лучших практик, и, и, потому что если у кого-то что-то получается и кто-то придумал вообще технологию какой-то работы и реабилитации, например, которая очень хорошо идет, например, вот там сейчас стало модным явление эпоторапии, хотя где идет реабилитация с помощью лошадей, хотя там лет 10 назад никто даже представления не имел, что так оказывается можно. То есть также есть реабилитация там, с помощью домашних животных, но это это все новые технологии. Когда ты их выявляешь, ты можешь передать этот опыт в другие регионы. И здесь в этом смысле фонд, который работает на всю страну, он, он видя, что где-то есть проблемы, а в других регионах научились их уже решать, он может в том числе способствовать тиражированию этих практик, перенесению их в другие регионы. То есть все-таки такая цель тоже есть? Конечно. Опыта. Вот, вот самое главное... Но, все равно, но в основе всего лежит инициатива людей. То есть мы, а, наше отличие как бы от власти, то, что власть все равно, ну, у нее задачи так поставлены, у нее есть набор задач, которые она пытается где-то успешно, где-то не всегда успешно, но решать там, на всех уровнях. А задача, которую перед нами поставил президент, это все-таки... Что есть инициативные люди, они видят проблему. Поэтому фонд не, не задает никаких приоритетов. Он не говорит, что вот, вот это вот для нас самое важное вот все и бегите сюда. Потому что приоритеты мы, наоборот, исходя из заявок, видим, ну, что здесь все больше да, всего нравится. волнует. Вот у нас больше всего подается проектов по направлению охраны здоровья. То есть мы понимаем, что людей это вот очень волнует. На втором месте у нас просвещ... образование и просвещение. То есть мы понимаем, что для людей, опять же, одна из главных проблем это образование их и их собственных детей. И уже на третьем месте социальной поддержка. Вы ездите по регионам, да, это ваша не первая поездка. Ну, во-первых, мне интересно, с какой целью, ну и почему сейчас Архангельск выбран? Ну, ну во-первых, Архангельск довольно успешно участвует в нашем конкурсе, с одной стороны. С другой стороны, у него довольно большой потенциал. И сейчас прошел первый конкурс, и по итогам первого конкурса мы поддержали проектов уже больше, чем наполовину той суммы, которая была в прошлом году, а впереди еще, еще второй конкурс. То есть мы сейчас уже... Поддержали 17 проектов на сумму 48 миллионов в Архангельской области. Понятно, что каждому региону вообще всегда ведь интересно, а как он выглядит да, на общем фоне, на фоне страны. Чем он уникален, Вот Мнение об Архангельской области, да, раз вы говорите, уже проектов стало больше, уже сложилось в отношении НКО. Насколько они активны, насколько потенциальны вообще, да, то есть могут дальше развиваться? Но, точно, точно есть мнение о том, что очень активные некоммерческие организации, много инициативных людей есть. И... А, проектов, но ну, это говорит о количестве проектов, то есть у нас а, на последнем конкурсе было 85 проектов из области, а, а в прошлом году совокупно мы почти 150 получили. То есть это значит, что есть инициатива, а, но явно есть потенциал увеличения даже числа поддержанных проектов. Ведь на самом деле получить поддержку а, и получить грант на самом деле не так сложно. То есть просто есть набор неких простых правил, которым не всегда все следуют. То есть ведь кто-то считает, что это очень сложно написать проект, но проект написать несложно. Мы всегда это сравниваем примерно с курсовой работой. Вот обычная курсовая работа в ВУЗе – это ну, либо равно, либо чуть сложнее, чем президентский грант. То есть, да, я, потому что ведь ты просто должен переложить в заявку то, что хочешь сделать. И, и писать это довольно несложным языком. То есть никто, наоборот, не хочет, чтобы там были какие-то такие конструкции как и канцеляризмы там ну, то знаю, то есть, там должен быть человеческий язык что вот мы организация у нас сейчас 25 подопечных детей инвалидов мы с ними занимаемся, но нам не хватает вот этого, вот этого, вот этого. Если бы у нас появилось вот это, вот это, вот это, то мы бы, во-первых, а, стали бы с ними больше заниматься, и, и реабилитация была бы более эффективной. Кроме того, мы бы еще там 15 человек привлекли, например, в, нам, нам не хватает вот чуть-чуть расширить помещение, где-то, чтобы подремонтировать, купить какое-то дополнительное оборудование. И вот все это можно взять простыми словами. У нас сразу уходят вот в такой вот в космос куда-то порой заявки пишут там в соответствии с такой-то стратегией теми-то утвержденными в ней отмечена важность вот эксперту это все неинтересно читать он как бы может быть и знает, что есть какие-то важные программы государственные, есть законы все это, все это понятно, но мы-то про жизнь, вот, вот про что вы? Потому что вот у нас очень много общих фраз, потому что и есть прям типа проектов, где вот сталкивается, особенно там вот, вот проекты по патриотическому воспитанию. У нас есть такая тема, она важная. Ну а очень часто там вот, вот масло масляное. Вот патриотическое воспитание нужно. Так, так, а вы, То есть ну, нужно конкретно, вы, ну, конкретно нужна, нужна конкретика. Вот а что вы собрались сделать-то? То есть вы ребят, вы видите в, в летний лагерь вот. И, и, и что вы там будете с ними делать? Если они просто будут по лесу с, с автоматами бегать, то б, в, вопрос о том, патриотизм это не патриотизм, непонятно. То есть вот mm -hmm. патриотизм это все-таки примеры. Это примеры тех людей, которые, на основе которых мы понимаем, что наша страна действительно дос, достойная, и, и жить в ней вообще гордо, потому что мы очень многое сделали. Вот это вот, а это на примерах, на живых примерах, на... А просто рассказывать лекцию, что надо любить свою страну, не ну, сработает. Это Особенно для понят. молодежи. Это да. будет слишком... Вы говорите, да, что действительно на первом месте запросы – это касающиеся здоровья. Да. Вы говорили, что в Москве, например, на первом месте – это наука просвещение. А вот если говорить о регионах, ну уж, конечно, было бы очень интересно по Архангельской области, то что на первом месте? Очень много запросов связано с соцподдержкой. И, наверное, на первое место выходит все-таки проблема соцподдержки. То есть это работа с инвалидами, это помощь детям, помощь семьям. То есть вот это вот такая вот, в широком смысле социалка. 13 направлений указаны на сайте фонда, да, по которым можно получить гранты. Вот скажите, по каким из этих направлений больше всего всегда проектов появляется? И на ваш взгляд, вот какие-то есть, прям, которые вас, может быть, поразили, удивили, но впечатлили? Ну, у нас грантовые направления, они все равно отражают вот некую широкий спектр работы некоммерческих организаций. Но есть направления вот такие широкие, как охрана здоровья, а есть все-таки некие узкие направления, например, как общественная дипломатия, где уже создаются бобратинские связи, какие документарные проекты совместно с другими странами. Там всегда проектов меньше. Есть, например, поддержка малых талантов в сфере культуры и искусства. Это новое направление, которое нам президент поручил включить в конкурс. Но, опять же, это направление уже про больше общенациональные проекты, большие, когда в масштабах страны отбираются молодые таланты по разным уже жанрам и видам искусства. А при этом, если, например, даже в рамках небольшого региона идет отбор тоже талантов, то лучше подаваться, подавать проекты в сфере культуры. На самом деле, самый, простой, самый, самый главный совет любой, любой организации, которая претендует на президентский грант, это прочитать материалы, потому что ну, у нас такая русская национальная забава же все-таки как бы, вещь, с коробки достать, сломать, а потом почитать инструкцию. Вот у нас а, большая часть проектов, все равно заметно, что они вот инструкцию не дочитали, То есть потому что мы она небольшая, то есть мы там методические рекомендации, но, не, но а, есть положение конкурса, есть методические рекомендации, Мы все, все это выложено на сайте, то есть все это можно прочитать, и там все очень подробно, на все практические вопросы есть ответы. Просто вот ну, не, вс не все доходят. А вот регионам все-таки, на ваш взгляд, чего не хватает? Идей интересных или знаний? Вопрос непростой, потому что а, вот, идей в регионах более чем, более чем много. А, наверное, но ну, ну вот как раз а, когда мы проводим конкурс, мы всегда говорим, что оценивается в конкурсе не идея и организация, а все-таки проект. То есть то, как, как, как эта идея будет воплощаться в жизнь. Идея может быть совершенно классной, она может быть вот, ну, ведь у нас. Ведь вряд ли у нас на конкурс приходят проекты, которые про что-то плохое. Всегда проект, но ну, любая заявка ⁇ это идея про что-то, как, как сделать жизнь лучше. Но, но побеждают у нас в среднем, сейчас побеждает каждый пятый поданный на конкурс проект. На самом деле хоро хороший результат, потому что это довольно много. Но 4 из пяти не побеждают. А они, там была хорошая идея. Но экспертам показалось, что либо организации и команды, которые претендуют на реализацию этой идеи, не хватает опыта, и она не справится. Либо то, как средства, которые запрашиваются. Это либо, либо тратятся нерационально, либо вообще есть другой способ решения этой проблемы. Ну вот, как самый простой пример, Но все, у нас очень много проектов волонтерских, ведь волонтерские проекты разные. Есть вот, ну, вот обычный, обычный пример. Вот мы соберем волонтеров, купим им э, футболки, они пойдут в лес и очистят его от мусора. Вроде бы идея хорошая. Но мы же с вами понимаем, вот, и, и это понимают эксперты, которые оценивают проекты у нас по, по сфере экологии, что это можно сделать, это чему-то поможет, но на следующей неделе в лесу снова будет мусор. А, и, наверное, если заниматься этой проблемой, то нужно заниматься более системно. То есть ставить какие-нибудь а, еще и там, а, плакаты в лесу, что такие прямо, что которые задевать будут человека там еще лучше а, людей, которые будут вот. бить по руке. ну может быть, ну то есть как каким-то образом воздействует, чтобы там, что, чтобы людям не хотелось бросать этот мусор, понимать, почему они бросают, может быть там нет контейнеров в удобном месте, может быть по пути движения нет их и достаточно каких-то действий совершить, чтобы этого, не, чтобы мусора там стало меньше, но, но это один из примеров, то есть здесь а, всегда очень важно, насколько в проекте решается проблема, насколько есть движение в решении проблемы. И поэтому идей в регионах хватает. Вот, наверное, еще хотелось бы, чтобы... Вот это, над этим надо всем работать. То есть это не и власти нужно работать, и бизнесу, и другим общественным организациям, чтобы больше людей, приходя в этот сектор, они не пугались вот этого... То есть вот все говорят, проекта проект, нужно что-то что написать. Но ведь на самом деле это не потому, что мы хотим э, какую-то заставить как раз бумажку бюрократическую написать. Нет, проект вообще пишется не для, не для нас, он пишется для себя. Потому что вот, э, человеку кажется, что вот, и у меня классная идея, мне сейчас вот нужно только 2 миллиона рублей, не знаю, или там э, меньше, больше, и я все сделаю. А потом, когда он получает эти деньги, он не понимает, что, сделать, что делать. С аналогикой вы И поэтому проект, он, ты пишешь его для себя. Ты пишешь, вот, что ты хочешь делать. Вот я завтра пойду покупать оборудование. Потом там я найду э, там, партнеров и еще что-то. То есть вот и ты пишешь себе план, то есть что ты будешь делать. И эксперт, и, и, читая твой план, говорит, ага, все понятно. Это же вот как вот с походом. Если вот человек собрался в поход, и он неопытный, то в походе ну, то, то, то ты же должен взять туда а козлачные еды, возьмать, да. Да, взять, взять с собой теплую одежду, взять там там, спальный мешок. И если у тебя чего-то из важного не будет, у тебя поход пойдет не так, как ты запланировал. То есть тебе казалось, что это будет прогулка по красивым местам и удовольствие, а будут проблемы. То есть ты вернешься больной, там, недоевший, недоспавший, и у тебя никакого удовольствия не получишь. также и здесь. Вот, проект – это лишь вот путь из точки А в точку Б. Но как его пройти самым оптимальным путем и с самыми оптимальными ресурсами? Вот проект в прошлом году, проект от Архангельской области, это инклюзивный спектакль, был "Волшебника изумрудного города», он получил президентский грант. И руководитель этого проекта, Инна Соловьева, участвовала в встрече с президентом, это вся страна видела. И тогда Путин сказал, что поражен, как такими небольшими средствами можно да. достигать таких больших целей. Вот мне вообще интересно, насколько президент участвует в том, что происходит в фонде. То есть знает ли он, как распределяются деньги, насколько потом работают. Работают вот эти идеи. Спасибо большое за вопрос, потому что на самом деле президент очень живо интересуется. Вот кажется, что он на самом деле безгранично занятой человек. Это правда, потому что даже вот в та встреча, о которой вы говорите, которую мы проводили там 3 ноября, прошлого года, она почти всегда на ногах. То есть это же была встреча, вот мы вокруг президента собрали, и меня потом еще протокол президента ругал, что говорит, вы, Виталий Владимирович, обещали, что будет 20 минут, а президент проговорил там 33 минуты с ними. Я говорю, ну ну как, что мы возьмем Владимир Владимирович и скажем, Владимирович, пойдемте, у вас уже время, а, вышло. Вот, время, время вышло на общение. А ему было интересно, ему было интересно каждый из проектов, который мы показывали. Он очень живо интересуется, он старается в региональных поездках, мы стараемся показывать ему, вот он был в Красноярске, мы показывали ему там футбольный клуб, в котором играют ребята вообще из детских домов, из которые из них создан. То есть мы в разных, в разных поездках президента мы стараемся ему проекты показывать. Ему, конечно, очень интересны результаты. То есть каждому конкурсу, что происходит. И он вот в последнее время как раз отмечал, что очень здорово, что у нас становится больше победителей как раз из сельской местности и из малых городов. И он говорит, а, ну неужели они там могут проекты написать? И мы рассказываем, что да, пишут наивнее, но за счет того, что у фонда... Ведь у фонда требования к качеству проекта повышаются соразмерно запрашиваемой суммой. То есть, вот чем выше запрашиваемой суммы, чем больше требования к проекту. Поэтому, если проект хороший, про доброе дело, но всего там на несколько сот тысяч рублей, у него очень большие шансы на победу, если там действительно есть организация, есть команда. А если когда он начинает уже запрашивать большие средства, то. Их тоже реально получить, но тогда проект должен быть уровень проработки и уже требования есть к опыту организации. И президенту все это, все это конечно, интересно, он, он живо вникает вот в то, что происходит, и от нас прям запрашивает порой объяснение, вот, а вот почему так, а почему здесь, а почему здесь, вот в каком в этом регионе, а почему в этом регионе нет, нет нет победителей, или там их мало победителей, что с чем это связано. И мы ему рассказываем, объясняем. А как вообще вы оцениваете результат? Обратная связь существует ведь не потому, сколько вы денег выдали региону. хотя я знаю, что есть топ-10 да, регионов-победителей, по морю не входит туда. Надо сказать, что Архангельская область по объему средств, выделенных сейчас, на достаточно, на достаточно хорошем месте, потому что 48 миллионов, которые выделены по итогам последнего конкурса, это довольно высокая среди регионов позиция. Но, конечно, оцениваем деньгами и не количеством проектов, и оценка всегда делается уже после того, как проекты завершены. Для нас очень важно, и у нас есть целый механизм оценки социального эффекта, потому что э, в, ведь важно потом обществу показать, а что было сделано, что изменилось, где, где, где какие-то события, потому что ведь люди тоже этим интересуются. И самый лучший для нас показатель для фонда – ведь мы можем бесконечно долго говорить, что у нас там прозрачная экспертиза, что, мы, что у нас там нет никакой там мохнатой лапы, и нет никакого там служебного входа, куда можно зайти и за проект походатайствовать. Потому что у нас даже Сергей Владимирович, наш Кириенко, как снятие комитета, на последнем заседании об этом даже говорил, что в прошлом году еще к нему пытались подходить какие-то там великие и говорить, что вот, а вот может быть там как-то посодействовать проекту. И он отвечал, что ну посетительствовать никак нельзя, потому что есть экспертиза, есть конкурс. Но вот сколько мы потом, вот сколько не ездим по стране, все равно даже среди губернаторского корпуса не всегда все верят. Потому что говорят, нет, наверняка там все-таки, ну, это вот при, понятно, на камеру говорят, что все, все по-честному, наверняка там какой-то и какой, какой лаз есть, вот какой-то, все-таки там какой-нибудь вот списочек можно просунуть, а этого нет. И а, здесь очень важно, и как бы мы вот это ни говорили, все, все равно поверить в это можно только в одном случае. Люди в это поверят, если увидят, что... А вот что же это за проекты, что же сделать, если зайдут в социальную сеть организации и увидят, что там действительно работа. Вот как с тем же инклюзивным спектаклем, да, мы, но ведь, а, мы попав к президенту, это была большая работа организации, и у нее большая социальная сеть. Люди видят, что вот да, здесь есть, и в этом проекте есть жизнь, и он, и он настоящий. И, для, для человека в каждом регионе будет важно посмотреть: а вот кто у меня в регионе победил, вот где эти люди, где у них социальные сети, где сайты, где пронизились. То есть, вы видите, уже к ним обратиться. То есть может, это не ваша задача направить. На, да? наша, наша задача показать, кто это. То есть, кто-то кто-то к ним пойдет за помощью, кто-то наоборот пойдет и скажет: ребята, может быть, мы вам поможем? Может быть, пойдут предприниматели, скажут, а может, вам нужны какие-то дополнительные ресурсы, мы вам поможем. Может быть, кто-то пойдет волонтером. Скажите, а вообще вот из этих 13 направлений как-то деньги должны быть примерно равномерно распределены между всеми? Или это вообще не имеет значения? Вообще не имеет значения. Почему? Потому что мы а -а -а, вот никакого квотирования специально не делаем, потому что в основе всего лежит качество проектов и их обоснованность. Угу. Вот. У нас бывает такое, когда проекты не побеждают, говорят, ну как же так вот, у нас вот, вот мы... Вот у нас такая важная тема, а вы на такую ерунду даете средства, там, на какой-нибудь конкурс художников, а мы-то вот занимаемся здоровьем, а вы тут какой-то конкурс художников. Но на самом деле для нас важно, вот, все проекты оцениваются по единой методологии, это, чтобы, была, чтобы была справедливость. Есть 10 критериев, есть актуальность. Если какая-то важная тема не прошла, это значит, что все-таки проект был недоработан. Потому что если бы проект был, ну, доказана актуальность этой темы, потому что, да, можно взять какую-то важную тему, но не факт, что ты хорош, хорошую инициативу здесь предлагаешь, и у тебя все там проработано, и по всем критериям ты проходишь. То есть есть, поэтому все идет от качества. То есть объем средств по каждому направлению уже определяется, что называется, после, то есть в зависимости от количества инициатив и их качества. А вот те 700 экспертов, которые работают у вас по стране, это вот серии «Доверяй, но ну, проверяй»? Зачем? По-другому нельзя построить конкурсный механизм. То есть эксперты, эксперты оценивают, ведь, ведь мы получаем огромное количество проектов. Вот мы сейчас на конкурс получили более 9 тысяч проектов а, со всей страны, все 85 регионов. Их нужно проверить, нужно, нужно оценить как раз вот по этим критериям. И это делают эксперты. Вот это вот огромное наше сообщество экспертов а, оценивает заявку. Каждую заявку два эксперта минимум оценивают, но потом уже, если, например, у них есть разногласия, то назначается третий эксперт, который как бы такой смотрит, какая экспертиза более объективна. И иногда бывает даже четвертая экспертиза. То есть, поэтому это экспертное сообщество нужно, чтобы как раз был, была прозрачная и понятная система оценки. То есть они расставляют эти баллы, они по, по 10 критериям ставят свои оценки. Каждой оценке они пишут комментарии. А вы имеете такое же право, как все остальные эксперты, но вот вам очень понравился по какой-то причине, какой-то проект, да? то есть у вас есть обоснование. Очень, очень хороший вопрос, потому что на самом деле у, у сотрудники фонда, даже генеральный директор, не, имеют, не, не, не могут выступать экспертами, то есть мы не можем оценивать заявки. И на а, совещаниях уже по экспертизе, поскольку я, я не вхожу в состав ни одного экспертного совета. Я, я присутствую, там, у меня право совещательного голоса, но, я, но у меня нет права влиять на какой-то той или иной проект. То есть я в большей степени нахожусь на заседаниях вот этих вот экспертных советов для того, чтобы не допустить как раз возникновения конфликта интересов и, наоборот, вытягивания или утопления каких-то проектов. То есть у меня там роль больше такого балансирующего, но при этом какой бы мне проект не понравился, или кому-то из сотрудников фонда, механизма у нас его вытащить нет. То есть мы можем, потому что эксперты ставят баллы, среднеарихметическое дает рейтинг заявки, Координационный объединенный экспертный совет может с какими-то, где-то оценки какие-то, не согласиться с экспертом, может изменить их, но все равно это не дает большого люфтопроекта, и он все равно, у него есть рейтинг. А потом уже а в список победителей попадают все проекты, которые набрали какой-то проходной балл. То есть вот для каждой группы определяется проходной балл. И все, кто набрали его, они проходят. То есть нельзя сказать, а вот это, пожалуйста, снизу вот вытащите сюда и поставьте сюда. Нельзя, потому что у него рейтинг другой, а у, него уже, у него уже есть свой балл. Поэтому у вас и нет вот, лично, да, у вас какого-то проекта, который прям вот вас поразил. Конечно, проекты самые разные, и, и порой... Я всегда радуюсь проекты «Без глубинки», то что, то, что действительно смогли написать заявку, и то, что у них это искренне так по-доброму относятся к своим территориям. Конечно, мне вот, у меня даже на этом конкурсе есть проекты, вот, как вы говорите, которые мне были очень симпатичны, я, я вчитывался в них, и они, я очень за них болел. И некоторые из этих проектов не прошли. Есть, именно потому, что я, я, мне казалось правильной идеи, все расписано. Потом смотрю на совещание, а он не проходит по баллам. И уже когда уже начинаем, начинаю потом смотреть, читать экспертизу и вижу, что эксперт заметил там. Потому что ведь вот в разговоре, вот мы сейчас с вами поговорим, я вам за три минуты попробую рассказать какую-нибудь идею, вы скажете, какой классный проект, здорово, там, поможет людям, все здорово. Но... Я же вам за эти три минуты не сумею рассказать, на что я запросил, запросил деньги. Может, я там себе э, в проект заложил, там, не знаю, покупку там Мерседеса Виана за 3 миллиона микроавтобуса. У нас такие есть. И возникает вопрос у экспертов, а неужели нельзя было купить какой-нибудь микроавтобус подешевле? Или вот что-то подобное. То есть вроде бы все классно расписано. С да. А потом, будут, а потом вот будут нюансы в календарном плане, какие-то несостыковки. То есть я вам, я говорю, что у меня будет 100 детей проходить реабилитацию. А они покупают оборудование, которое там, ну, можно использовать там, по времени, получается, что 100 там никак не, не, не будет на этом оборудовании. Ну, то есть, наоборот, будет либо, либо меньше должно, если качественно, то меньше детей должно быть, либо, наоборот, слишком сильно больше, тогда понят, непонятно, что оно в оставшееся время будет. То есть оно, может быть, будет недозагружено, непонятно, что, может быть, оно там платные услуги будет оказывать. Это тоже неплохо, но в проекте об этом ничего не написано. А вообще сумма от и до mm -hmm. на какой грант? Ну, грант – это ведь помощь, во-первых, это не полная сумма на реализацию да, Абсолютно. проекта. Абсолютно. То есть мы все равно исходим из того, что всегда, но это, это, это дополнительная поддержка, то есть президент инициативных людей поддерживает, но он не, не заказывает услугу, потому что поддержка и значит что ты не покупаешь какую-то услугу. То есть это не то, не то, что поэтому у тебя не может быть нулевого вклада. Если нулевой вклад, значит, проект все-таки никому не нужен, включая тебя самого. Потому что мы же не требуем деньги вкладывать в проект. То есть кто-то вкладывает деньги, кто-то может привлечь средства предпринимателей, но это волонтерский труд. Его можно оценить в деньгах, а в проекте указать. То есть это вот, ну вот твое бесплатное время, которое, которое люди, собравшиеся в проекте, они будут тратить, волонтеры. Потом кто-то даст бесплатное помещение, какой-то предприниматель даст бесплатное питание. Мы не просим вот это софинансирование подтверждать, потому что мы его просим подтверждать только фотографиями. А вот размер гранта, все зависит, от, конечно, от проекта. У нас верхней планки нет. То есть, например, в... В прошлом году самый крупный наш грант был 50 миллионов, а в этом году мы дали сейчас даже 115 миллионов, самый крупный из наших проектов. А на что вот, может быть, например, 115 миллионов? Ну, 115 миллионов – это на создание общенационального молодежного симфонического оркестра. Это огромнейший проект, в нем участвуют десятки крупнейших самых музыкальных организаций. И там из 250 человек в возрасте 20-28 лет в течение вот этого года будут отбираться ребята, потому что у нас же уже сформированы все симфонический оркестр в России. То есть мы знаем Валерия Гергиева, да, мы знаем маэстро Спивакова. И у него действительно, у них это оркестр, куда все мечтают попасть. А э, ротация там небольшая. Мы делаем большой молодежный симфонический оркестр, который будет выступать на самых престижных площадках. И отбор будет туда идти со всей страны. И вот те ребята, которые получат поддержку, то есть почему такие большие деньги? Это деньги не на кого, не на содержание кого. Это деньги на то, чтобы вот эти молодые ребята приехали в Москву, чтобы им, им давать деньги на то, чтобы у них было на, на, поесть, на, на проживание и на учебу, на, на, потому что они будут заниматься самыми именитыми музыкантами для того, чтобы, опять же, в этом оркестре сыграться. А вообще, вот. на ваш взгляд, вот, перспективы сейчас за какими проектами? А вот перспективы, мне кажется, за проектами вот… Э маленькими, добрыми, где люди собираются для того, чтобы решить проблемы вот своей маленькой территории. Потому что мы говорим вот у нас вот на районе там вот не хватает чего-то. Вот, э, сейчас говорят, в этой системе президент дал возможность каждому в стране, кто, кто, кто вот не готов ждать, что пока там власть что-то сделает, а готов вот сейчас встать, собрать людей и уже сегодня начать что-то делать. Мне кажется, будущее за такими проектами, которые объединяют людей э, в добром деле. И вот такие проекты мы, конечно, с удовольствием поддерживаем. И вот про сумму, на средняя сумма гранта по итогам конкурса 2 миллиона рублей. И поэтому, но, и я повторюсь, там все, чем, чем выше запрашиваемая сумма, тем больше требований. Поэтому, конечно... Надо, надо просить по минимуму. То есть мы не, здесь не работает принцип «проси больше, дадут меньше». Мы, как правило, даем ровно по запросу. Но если видим, что запрос завышен, мы просто не дадим, не дадим ну, поддержку. Эксперты скажут, что это завышено. Ну, вот 16 июля новый конкурс уже объявлен. Скажите, пожалуйста, и жителям нашего региона, да, руководителям НКО, что им сейчас нужно сделать для того, чтобы успешно в этом конкурсе принять участие? Какие ошибки учесть для того, чтобы их снова не повторить? Распланировать время. Самое главное – распланировать время, потому что не нужно ждать последнего дня подачи заявок. То есть мы 16 июля начнем прием заявок, и он будет длиться достаточно долго, почти два месяца, до 10 сентября. Вот Как показывает практика наших конкурсов, у нас почти половина заявок, особенно вот сейчас последний конкурс, пришло в последний день. Честно говоря, это плохо. Почему? Потому что это значит, что организация до последнего чем-то чем тянула, и заявка может быть как раз недоработанной. Уже сейчас можно, вот, вот сейчас не откладывая, уже сейчас можно, посмотрев документы прежнего конкурса, они практически не изменятся. То есть в худшую сторону -то точно нет, то есть только, -только какие-то где-то даже могут быть послабления. Подготовить, подготовить сейчас проект уже, уже можно взять сейчас шаблон, но на сайте есть по старому конкурсу. Собрать письма поддержки придумать какие ресурсы дополнительно, может быть, кто-то даст дополнительные ресурсы в проект. Это всегда плюс. Чем больше вклад, тем эксперты видят, что заинтересованность на территории в проекте высокая. И подготовить какую-нибудь красивую презентацию, загрузить отдельно, что-нибудь видео о проекте снять. То есть, в принципе, ничего особенного сделать не нужно, кроме того, что делать нельзя, вы сказали. А чего нельзя? В проекте, когда мы беремся за помощь другим людям, мы должны быть ответственны. Потому что нельзя, так, нельзя начать с кем-то, кому-то помогать, а потом в какой-то момент к нему не прийти. Потому что это ну, для человека особенно... там старшего поколения или человека с ограниченными возможностями здоровья, это будет больно. Поэтому мы должны быть ответственны и по отношению к себе, и по отношению к теме, с кем мы, с кем мы хотим работать. Поэтому вот эта ответственность, она поможет сделать хорошую заявку. А грант можно просить на, сам, на, на любые вещи, опять же, оправданные – на зарплату, на покупку оборудования, на командировки, на поездки. Просто вот это должно быть все-таки… Отличительная особенность нашего проекта является то, что он должен быть некоммерческий. То есть если попытка там, бизнес, упаковать бизнес-проект в такой проект не пройдет. Я благодарю вас за интервью, и мы будем очень рады видеть вас еще раз и услышать, конечно же, добрые какие-то слова в адрес нашего региона, чтобы вы сказали, что да, какие вы молодцы прямо на фоне страны. Архангельская область подарила больше всего идей, ну и самое главное, что есть результат.